дорогие здравствуйте приветствую вас желаю вам счастья благодарю за подписку сегодняшнее видео я хочу записать э, немного перед медитациями об энергии земли э, хочу немножечко рассказать как я понимаю эту энергию и для чего мы ее можем использовать э, медитации это не магия это знаете такой еще один способ именно через наши такие вот состояния нашего и бессознательного и нашего можно сказать такого высшего ума высшего я души каких-то таких тонких структур да но не мистических структур а которые действительно у нас есть у нас же есть интуиция у нас же есть невербальное до да, общение уже давно есть доказательства, да, что а, оно существует и именно на 90%, когда мы общаемся, вот, передаем свою энергию, своё настроение людям. А, это больше даже понимается, чем если просто разговор. Человек может говорить одно, одно а чувствует совсем другое, и мы это считываем. А, вот. И а, Поэтому считаю, что на сегодняшний день вот эти медитации про энергию земли они достаточно актуальны. Почему они сейчас актуальны? Ну, по крайней мере, вот в нашем полушарии, потому что все расцветает весна, лето, земля, мы можем ее ощущать, можем даже босыми ножками стоять на земле. Вот, ну, давайте я сразу перейду к сути. Я попробую сделать для вас ну, там парочку вариантов таких медитаций. Где-то я уже упоминала, да, в каких-то медитациях есть такие кусочки, когда мы ставим плотно стопами на земле, но это и есть уже вот энергии земли. Есть много-много разных вариантов, кто, кто как делает. Но я постараюсь что-то вам передать, то, что я знаю, и еще, конечно, то, что приходит во время, когда я записываю медитацию, идет поток. Ну, что-то такое, может быть, я добавляю от себя такое творческое такое вот креативное, то, что я чувствую в данный момент. Как объяснить, для чего вообще делать эти медитации на заземление, на энергию Земли? Ну, зачем они нужны, может, вы скажете? Ну, ну зачем они? Энергия Земли, она, во-первых, дает нам просто энергию. Сразу появляются силы, да? И эту энергию можно направлять на что угодно. Многие рекомендуют направлять на какие-то желания, цели, достижения. Ну, многие из вас, наверное, знают, как я отношусь к достигаторству, к целям, но немножечко уже, знаете, более так спокойно. И считаю, что не это самое главное в жизни. Но это не значит, что вы не должны хотите достигать. Причем здесь я. Я. Ну, Ой, возьму свои камушки мне тут есть всякие камушки голубенькие вот особенно мне нравятся, Ой, с, с приятными маслами у меня как-то мне с ним знаете поспокойнее этот камушек сказал мне что его зовут маг вот и поэтому мне помогает с вами общаться ну это я шучу конечно а, и ну, мне действительно уже 49 лет и многие кризисы я пережила и пережила рак вылечилась поэтому конечно приоритеты у меня поменялись да и есть какое-то духовное развитие вот тогда спрашивается если ничего не достигаем то зачем же нужна эта энергия вот на самом деле можно просто чего-то хотеть. Каждый день, знаете, жить в живом теле, да, с живой душой, в таком... Вы не солнце своей души просто чувствовать. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, там с лучиками солнца, с птичками, может быть, или с вашим будильником. Вот когда вы первое, что вы чувствуете, свое тело и чувствуете, что вы хотите. И это тоже желание. Вот, может быть, вы хотите еще понежиться, поспать, может быть, вы хотите уже какой-то вкусный завтрак с клубничкой или яшенку, да, и это тоже желание. Вот. потом, может быть, вы взглядом там посмотрели на свою квартиру или на, на своих каких-то любимых, на, на детей, на родственников, на своих коллег, что-то вот для них хотите, какие-то проекты вот раз оно и появилось. Но понятно, что на работе, конечно, желания много и есть планы, проекты, цели, которые там выстраиваются и выстраивают и ваше руководство и вы, если являетесь руководителем, выстраиваете также какие-то планы для своих подчиненных, вот. если не говорить о больших таких социумных целях, которые связаны равно материальным, это просто про то, чтобы просто хотеть и воплощать. Иногда бывает, что человек хочет, но вот как будто бы сил нет, они куда-то утекают, не туда, да, но понятно, что тогда есть какие-то психологические проблемы, лучше прийти к психологу, к себе всегда приглашаю, с удовольствием помогу. Вот и эти медитации даже и топ психологам тоже могут помочь. Это знаете как такая вот первая помощь, наверное, как палочка выручалочка как самостоятельная работа с внутренним ребенком. Но ну, внутренний ребенок это исцеление, да, но и в то же время тоже какое-то небольшое вот наполнение себя, в том числе энергии, да. Так же, как мы работаем с женскими энергиями, да, с цветочками. Вот, Кстати, планирую, планирую записать еще одну медитацию для женщин, а, такую сексуальную, жизненную. Вот. А что касается вот такой сексуальной энергии, сексуальности, это вообще жизненность. да? Она немножечко э, отличается все-таки от энергии Земли. Энергия Земли она дает действие. Вот сейчас я вам объясню, почему. Собственно, ради чего я это видео и провожу. А... Конечно, она не будет работать, когда нет совсем никаких желаний, никаких планов. Что-то делать все-таки э, ну, лучше, чтобы хотелось. И это может быть что угодно. Это, может быть, дела, которые ну, для других людей совершенно безразличны. Ну, может быть, что-то вышивать и никому не показать. Но все равно для этого вот, э, нужны какие-то силы. Это может быть вот что угодно пойти погулять, что-то вот такое ежедневное, и что-то такое только для вас приятное, которым не, не нужно там хвастаться или с кем-то сравниваться, или ставить на себя какое-то место или оценивать. Но в любом случае желание должно быть. Почему? Оно может быть, знаете, даже э -э такое непонятно, но самое важное вообще желание жить. Да? Желание жить и получать удовольствие вот куда-то стремиться вот эта энергия она все-таки для стремлений да когда есть стремление то эту энергию можно хорошо использовать и когда вы получаете эту энергию земли и можно куда угодно и для здоровья использовать и любые ваши стремления любые ваши цели и материальные в том числе любые вот Представьте себе, чтобы понять, что, что это за энергия, почему она земли почему она заземление, можно представить э, себе семечко. Представить семечко, э, такая вот метафорический, метафорический образ семечка. Оно лежит в земле. Это семечка, ну, к примеру, вот просто смотрим на эту свечечку. Это семечко, оно лежит, лежит, лежит, и ему очень хочется куда-то стремиться и во что-то превратиться. И в основном, в тот момент, это вот такая точка ноль, когда семечка в земле, в основном семечки не знают, во что они вырастут, да? Вот. Но это как тоже как одна из философских теорий. Но, может быть, и знает, во что она вырастет. Будет это прекрасная там, гортензия, или это будет розовый куст, или это будет яблонька, или вишенка, да, персиковое дерево. Ну, что угодно. Вот, а может быть, большой, тенистый дуб вырастет за сто лет, да. Но вот эта семечка все равно как-то рождено чтобы жить. И он, она понимает, что чтобы жить, ему нужно расти. И тогда она начинает прорастать, прорастать, прорастать. Вот. Но семечко — это, ну, может быть, такой не очень правильный пример, как айсберг. То есть мы видим то, что вырастает из семечка. Да? Вот вырастают какие-то деревья, вырастают какие-то травинки, вырастает что-то полезное, что мы потом кушаем. Но мы не видим, что под семечком. В тот момент, когда семечко начинает расти, у него отрастают обязательно корни. Вот Когда мы говорим о корнях, они отрастают, отрастают, отрастают и берут от земли все питательные вещества. И благодаря корням они противостоят каким-то стихиям, там, ветру, снегу, может быть, травка даже или какое-то вот гибкое растение лечь под каким-то ураганом, под дождем. Да? Но корни, они живые, и они остаются в сохранности благодаря Матушке-Земле. И они питаются. Вот Если говорить просто про биологию, да, вот корни растут, укрепляются. И вот это вот есть вот эта энергия, благодаря которой это все в совокупности взаимодействия корней и земли. Это не то, что там какие корни, это общее взаимодействие. То есть земля и питает, и дает возможность им прорастать глубже и глубже, получать это такое вот взаимодействие. И вот эта энергия дает возможности для роста, для роста из любого семечка. Да? Но, но там уже зависит тоже от семечка. Какое-то семечко может и сквозь асфальт прорасти, да, и мы видели такое трещинки, а там растет подорожник или какие-то другие одуванчики или еще какие-то растения. Но многие говорят, что асфальт треснул, и поэтому там вот быстренько проросли вот эти вот росточки но можно сказать кто знает может быть эти росточки треснули асфальт это вот аналогично тому что стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст вот я верю что росточки тоже могут сквозь камни подвинуть и прорасти вообще все возможно поэтому конечно Желания тут важны, чтобы использовать эту энергию. Земля всегда поддержит. Ну, собственно, вот я не знаю, донесла или нет, вам напишите в своих комментариях вот про эту энергию, что это э, за энергией, и она для образного роста, да, и она просто для жизни, можно по-другому сказать, для жизни, но это не жизненная энергия, она еще про то, что когда вот есть какие-то большие планы, цели она дает именно силу чтобы их осуществить потому что вот планы цели они все у нас как-то в облаках что-то такое вот она дает вот прям и энергию чтобы ну как как многие выражаются заземляет и эти планы они в жизнь потом воплощаются вот именно для этого можно использовать энергию земли я благодарю вас за ваши отзывы за то что вы делитесь своей обратной связью что у вас происходит в медитациях это очень важно очень мне интересно и очень глубоко и многие из вас делятся как нужно использовать медитации да вот говорят что можно повторять и тогда эффект больше. Я вас благодарю, что вы такие открытые, искренние, добрые и, самое важное, такие божественные. Также хотела еще упомянуть, но ну, может быть в другом видео это лучше расскажу, про то, что для многих, многие говорят, что я какой-то пример, какой-то пример стойкости, мужественности. Знаете, это вот можно сравнить с таким же тоже растением, Кажется, что вот этот росточек сквозь асфальт пророс, и он мужественный. А там на самом деле, может быть, ему было очень трудно, но просто он вот рос и рос, он видел темноту, но он знал, что нужно пробиться. И у него тоже терялись силы, терялись надежды, все время темнота. Ну вот я о себе даже рассказываю, да, недавно я тоже переживала да за свое здоровье. И бывают такие моменты, но дальше я иду, иду, иду как-то дальше и вот в такие моменты энергия земли она очень хороша и всегда кажется что другим как-то смелее и легче но ну, на самом деле если вы устанете до да, пройдете в обуви и стопами других по их жизни им совсем не легче если вас вдохновляет чей-то образ чей-то жизни, например, то это здорово. Самое главное, чтобы вы не думали, я об этом вот, беспокоюсь, что вы не способны на какую-то смелость или на что-то. Каждому дается вот по его возможностям, по его силам, ничего сверх такого не дается, что вы не могли бы пройти. И самое важное, что мы иногда зачастую бессознательно себе сами планируем какие-то испытания, и, конечно, мы их пройдем. И я еще раз напоминаю, что вы великие, прекрасные, каждый из вас уникален. Я не перестаю восхищаться и в отдельности, и вместе моими подписчиками, которые многие из вас стали уже близкими и знакомыми. И люблю вас, благодарю вас, и до встречи, до новых медитаций. Делитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями, мне будет очень-очень приятно.